А, ну, тем не менее, да, представим, а почему ваши друзья нищие, вы классные, но вот ваши друзья почему нищие, окей, рассказываю, сейчас там опять дизлайков нищие наставят, не, ну, неважно, на самом деле мне уже, честно говоря, а, короче, почему нищие, да, вот смотрите, если мы вот такого парня, вот, да, вот этого вашего товарища, вот такого, он немножко грустный по жизни, потому что у него кредиты ипотека, но ему немножко тяжело, вот, он хотел подтонуться, дело в том, что и взял себе, а, как бы, Toyota RAV4 новенькую, и квартиру в кредит, у него двое детей, он, честно говоря, уже растерялся по жизни. У меня таких знакомых много, но ну, так, так, машины у них отличается количество детей, неважно. А если его спросить, вот так в разговоре, да, ну так, типа вот просто за жизнь с ним, потрендеть, и спросить, какое время было самое лучшее в жизни? Так вот, знаете, знаете, какой он вот часто очень говорят нас самом... Вот в разговоре очень часто проскакивает. Если так вот, ну, далеко уйти, просто об этом мало кто вспоминает, потому что давно было, но. Вот иногда, особенно вот у школьников, у студентов, очень у многих, э -э -э, да и у взрослых людей тоже есть, говорят, лучшее время был детский садик. Было такое, ребят? Поставьте лайк, если было. Дис я, было, было, было, было. Некоторые в разговоре говорят, детский садик был самый лучший. И они, почему это время было самое лучшее? А я хотите вам объясню. Потому что кормили. Корм, напишу, корм, потому что был корм. Был сон, сон, был график, график, график. И самое главное, что было, как думаете? Сам, самое главное, сам, самое, самое самое, четкое, что было самое важное. было. Что, что, что заставляло в детстве никакой ответственности? Никакой, никакой ответственности. То есть все, ты можешь делать почти все, что хочешь, только там детей других не бей. Вот никакой ответственности. Мама с папой все за тебя решат. Это в школе иногда некоторые родители уже начинают тебя прессовать. Ты должен учиться хорошо, должен то, должен. Все. В детском садике ничего не должен, ничего не должен. Должен покушать, покушать обязательно, покушать хорошенечко покушать. Вот она покушает. Вот выделим, пожалуйста. должен поспать обязательно. Если днем поспишь, вообще шикарный. Вот и главное ни за что, ни за что не отвечаешь. Вот эти две миссии выполнены самых простых, самых биологических задачи две. Две, так сказать, выполнил, и все. И вот этот, он счастлив, он как ему было хорошо. А теперь, боже мой, какая жизнь его тяжелая становится. Вы же, понимаете? Это же это же ужас, смотрите. смотрите. Что происходит потом? Почему ему так плохо? Почему ему так раньше было хорошо? Потому что только он попадает в школу, там же сразу, он же что-то должен. Он же должен сделать уроки, он же должен что-то принести в эту школу. Какое-то домашнее задание, боже мой. Не дай бог еще какие-то там кружки, секции, это же все ответственность. И в итоге, в итоге, человек, который боится ответственности, который ответственность несет, он прорастает, прорастает, у него пупырышки, вот такие пупырышки у него, вот такие пупырки, он овощем становится, овощем. У него даже иногда, вот я видел пару раз, вот, ну и я думаю, что вы тоже видели, наверное, иногда появляется вот у него, то есть он так вот, да, и у него иногда появляется вот такая, вот такая, вот у него такая вот прям вот, прорастает у него. Он такой становится, ну такой мистер ананасик, вот такой красивый становится. Вот такой красивый. А, а знаете почему? Потому что он ответственность будет собрать, он не хочет. То есть потому, вот, вот что угодно, только чтобы я ни за что не отвечал. Обратите внимание, вот у многих людей, которые вот такие, они только, только ни за что не отвечать, пожалуйста. Я лучше буду в офисе сидеть за 15 тысяч рублей. Но ни за что. Вот так вот. Лучше пусть у меня прорастает. Хорошо, когда прорастает. И такие же у него. там такую же женщину себе находит. Такую помидоринку. Такую красивую. Хорошую такую помидоринку находит. Ой, классно. Здорово. Жить пошла. Жить пошла. Пошла. а вот так. Дорисую помидоринку. И с вами попрощаюсь. А знаете почему? А потому что я, знаете, что понял? Знаете, что понял? Что вот с примерно 90% аудитории, разговаривать не ни о чем. Ни о чем, ребят. Мы с вами э, в разных полюсах немножко. С, со многими, не со всеми, со многими. Немножко на разных мы. Вот, потому что у меня такое, а у вас такое. Это не хорошо, не плохо, просто вот немножко, да, немножко на разных мы. Поэтому вот я помидоринку пририсую. Вот, ребят, вы дом, Новый год, да, все дела. Декабрь, сейчас люди деньги зарабатывают. Декабрь самый вообще прибыльный месяц в интернет-коммерции. Но вы можете дальше сидеть, вот, вот, хорошо же, красиво, красиво.